привет друзья вы на канале easy to install меня зовут виталий и я хочу сегодня вам показать как из обычного зеркала с поворотником вот как вы видите обычный поворотник сделать зеркало с бегущим поворотником Для этого нужно взять зеркало. Ну, продается оно в таком виде. Это зеркало от Elantra, Avanta, Хемда Avanta. Сюда устанавливается накладка под цвет автомобиля. То есть, ну, как бы само зеркало я отсюда уже вытащил и устройство. Это не новое, но новое выглядит так же. Но не суть. Я хочу вам показать именно как. С этим фонарем Для того, чтобы он стал бегущим огнем, можно заморочиться и поставить сюда светодиоды купить микросхему, поставить, но можно подойти к этому вопросу и проще. Откладываем в сторону зеркала и берем посылочку с AliExpress, как обычно. Что у нас здесь есть? Здесь две ленточки, которые у нас уже собраны устройство бегущий огонь лента выглядит вот так я ее вытащу так ну и чтобы показать как она работает подключим блоку питания на 12 вольт если законтактировать с красным проводом у нас включится габаритный огонь а если с желтым то Бегущая. Вот. Ну, вот эту ленту теперь нужно у нас установить в то зеркало. Сейчас я покажу, как это делается. Так, для начала нужно вытащить фонарь из зеркала. Так, здесь есть саморез, который нужно открутить. фонарь, теперь он собирается вылезть, но его не пустит вот именно этот стопор, его нужно чуть-чуть подтянуть на себя. Вот вот. И здесь у нас разъем, его нужно вытащить, так это нам пока не нужно. Убираем в сторону. Так, теперь нужно будет заняться с этим фонарем. Фонарь у нас склеенный. То есть разбирать. Можно его, конечно, разобрать по шву, попробовать. И я так думаю, в 90%, 90 случаев лопнет либо корпус, либо стекло. Хоть оно и пластиковое. Поэтому... Но ну, любители художественного поковыривания могут поковырять чем-нибудь. Я воспользуюсь дремелем. Да. все что у нас было в наличии вытаскиваем кстати как снять зеркало и разобрать до состояния с которого я начал можете посмотреть по подсказке она сейчас стоит вот здесь. в предыдущем видео я это уже обозрил так, убираем все, что у нас все наплывы, все лишние потому как нам уже не понадобится заниматься будем вот с этой вот деталью Теперь вы вправе спросить меня, каким образом вот эта лента поместится в этом фонаре. Проверьте мне, не в таком виде. Но для того, чтобы нам ее туда поместить, придется немного разобрать. Здесь все на силиконе. Нам нужно ленту, которая внутри светодиодная, вытащить из этого корпуса, который здесь сделали. Каждый, в принципе, по-своему может это делать. я вот так. Так, освободилась, освободилась. Вот она. Вышла лента. И здесь у нас есть светодиоды. Которые светят белым и желтым цветом. Так, сейчас я покажу, как это все происходит. То опять-таки подключаем массу. Отключаем белые. Отключаем на желтый провод бегущий. Ну вот теперь, так как у нас использоваться будет не вся лента, потому что она намного длиннее, чем нам нужно. Вот смотрите, что у нас получается при подключении поворотника на желтый провод. Ах ты. Убежала масса. Еще раз подключим. Так. Еще раз подкладываю ленту. И смотрим, что у нас получается. Бегущий огонь практически не заметен, что он бегущий. Но до конца он добегает от начала до конца за определенное время. То есть нам желательно использовать от начала ленты и до конца. Так. Сейчас я покажу, как это сделать. Здесь у нас кончик есть. Сюда выходил светодиод который мы сняли. Чтобы там остался светодиод, как бы также он светил, как и был, нужно загнуть вот этот кончик хоп, и поселить его в ту же. Вот так у нас будет выглядывать. также как и был вот он так а остальное нужно будет сложить теперь есть еще один секрет светодиоды появят тройками то есть между каждой тройкой есть сопротивление которое э, дает ему берет на себя так скажем нагрев это сопротивление обязательно есть в каждой ленте светодиодной. И то есть они загораются не по одному, а по три. Теперь, что можно сделать? Чтобы нам укоротить ленту, но в то же время, чтобы она работала, складываем по этому сопротивление. И в обратку также. Получается, у нас первая тройка сработает. Потом четвертая. Здесь продолжаем также, сворачиваем обратку, так, отмеряем три и еще раз. Так, теперь следующую тройку отмеряем, сворачиваем, разворачиваем, так, еще раз также, сворачиваем и Возвращаем. Так, вот здесь уже немножко нужно будет посмотреть, как тут чуть-чуть по-другому будет. То есть надо по длине посмотреть. Но, так как начнем мы отсюда. Вот, вставим теперь где-то вот так будет. Потом остальные сложатся подряд. Вот так, вот так, вот так. И что мы получим в результате так я попробую придержать чтобы было видно так сейчас она у нас лежит неровно но бегущий огонь будет видно потому как направлен он у нас на световод и подключим еще раз плюсик вот уже святый бегущий огонь видно что он пробегает по всей поверхности так, чтобы у нас вот это все теперь легло на свои места, а оно очень не хочет туда ложиться, потому что все пружинит, все буянит, примеряем длину. Так, по длине у нас все в порядке. Хватает. Значит, нужно вклеить кончик, чтобы он у нас зафиксировался. Итак, заталкиваем его на свое место. Так, смотрим. Вот, все прекрасно. Его видно. И фиксируем его суперклеем. буквально по чуть-чуть, и после этого складываем ленту в же самую гармошечку. Так, так, и вот так. И чтобы она у нас не убегала никуда, прихватываем суперклей. И вот что мы получаем. В общем, все склеилось. Теперь нужно выставить так и посмотрим как оно будет работать вот теперь видно что это бегущий огонь достаточно красиво так при этом если включить габарит так, сейчас попробую то будет вот такой вот белый свет все красиво ну и теперь нужно вот это все расположить и зафиксировать и начинаю потихоньку фиксировать проверить как он работает и можно устанавливать на можно устанавливать на зеркало Таким же образом собираем второе зеркало. После сборки проверяем, как они работают. Вот таким вот образом делается бюджетный вариант бегущих огней на поворотнике. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи!